Мир без банков, нотариусов, регистраторов, регуляторов. Технология блокчейн заставляет по-новому взглянуть на обмен ценностями, документами деньгами. Она убирает посредников и позволяет пользователям напрямую отправлять друг другу важные данные. Одни уже называют ее «прорывом 21 века», «величайшим изобретением», сравнимым с открытием интернета. Другие поглядывают с опаской. Основные принципы блокчейн – децентрализация и распределенность, безопасность и защищенность, открытость и прозрачность, неизменность уже записанного. Не вдаваясь в подробности, можем просто констатировать – блокчейн – это удобно, быстро, надежно, современно. Однако, давайте попробуем представить, что нам принесет это удобство. Возможно, вы уже догадались – сокращение рабочих мест. Цифровые технологии, внедрение умных роботов – это огромный плюс для компаний, но огромный минус для людей, которые останутся без работы. Что делать? Переучиваться. Обретать те знания, которые помогут адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Именно для этого создана платформа Easy Business Community – сообщество, представляющее трансформационное образование и IT-сервисы, призванные облегчить развитие бизнеса с продвижением его в социальных сетях и мессенджерах. Изи бизнес комьюнити – это не университет в привычном смысле слова. Здесь вы не получите диплом, но получите знания, способные изменить вашу жизнь, обрести уверенность в завтрашнем дне, получить доступ к новым идеям и возможностям. Образовательная платформа Easy Business Community уже сегодня включает такие направления, как криптоэкономика и блокчейн, финансовая грамотность, сетевой маркетинг, психология, личная эффективность, лингвистика, здоровый образ жизни, Easy School, факультет для детей. Это живая система, которая будет развиваться вместе с ростом самого сообщества, эволюционировать, наполняясь тем образовательным контентом, на который будет запрос у членов сообщества. Немного о наших спикерах. На самом старте основателям проекта пришлось немало потрудиться, чтобы привлечь на платформу первых спикеров. Но уже в первые полгода численность партнеров сообщества превысила 40 тысяч человек в более чем 132 странах мира. Быстрый рост числа слушателей онлайн-курсов привлек внимание профессионалов, которые изъявили желание войти в сообщество. Сегодня технический отдел уже не успевает обрабатывать заявки, что заставило компанию искать решение. Одним из таких решений стало создание возможности для каждого, кто хочет заявить себя как спикер, самостоятельно заполнить свое портфолио, предоставить промо-ролик своего выступления и разместить информацию о себе на странице для голосования. Немного поясним, что это значит. Смотрите. Компания не хочет брать на себя функцию цензора. Она предоставляет всем партнерам равные возможности. У членов сообщества появляется возможность выбрать интересную тему спикера направления. Мы отдаем спикеру свои голоса, что повышает его рейтинг. Спикеры с высоким рейтингом включаются в расписание вебинаров. Теперь только от них зависит, захотим ли мы слушать их снова и снова. Следовательно, все они стараются дать нам лучшее, на что способны. Такой подход становится фильтром, гарантирующим высокое качество образовательного контента. Согласитесь, если бы такой подход применялся в школах и вузах, у нас была бы уникальная возможность учиться только у лучших учителей. Есть еще одна перспектива, над которой работает компания. Это возможность слушать материалы на иностранных языках в синхронном переводе с возможностью выбора своего языка. Это возможность сделает наш проект на самом деле международным в полном смысле этого слова. Представьте, вы учитесь тогда, когда вам удобно, тому, что вам на самом деле интересно, без оценок и экзаменов, получая знания, имеющие огромное практическое значение, знания, способные изменить. Информация о нашем сообществе распространяется по принципу Сарафанного радио. Я получила информацию от своего знакомого, купила пакет, оценила его содержимое, делюсь с вами. За нашу лояльность компания платит вознаграждения в Easy Бизнес Комьюнити. Трансформационное образование, уникальные IT-сервисы, команда единомышленников, финансовая свобода, уверенность в завтрашнем дне, неограниченное количество рабочих мест, равные возможности для каждого партнера. Мы приняли решение. Выбор за вами.